Привет друзья, вот перед нами лежит каменный уголь, это у нас изолятор молнии для того чтобы использовать энергию молнию, для того чтобы энергия молнии распространялась по всей поверхности каменного угля и эта энергия выходит от всего что имеет иголки стрелы копья вот что имеет острые края такие как ежик кактус хойные деревья листья растений травы вот пух животных вот у человека есть маленькие пушки от которого энергия молнии вылетает при этом Энергия плюс выходит, отрицательные электроны проникают, и эти отрицательные электроны притягивают к человеку, к этим маленьким пушкам, катион водорода. И в холоде они сохраняются. То есть водород сохраняется в гидридах, чтобы в дальнейшем этот водород мог защищать человека от разных болезней. А также энергия, которая выходит от этих стрел, индуцирует кровь под волосами. А индуцированная кровь, это у нас получается стволовая клетка, которая омолаживает человека. Вот. Таким удивительным образом, вот каменный уголь наполняет всю поверхность земли энергией и водородом. А, а также анионом гидрокарбоната вот изучайте что такое изолятор молнии потому что э, это знание э, на все века